друзья всем привет всем привет сегодня мы затронем тему конструкторов в каком виде они сюда приходят как они сюда везутся если вам будет это интересно мы побываем на стоянках где продаются эти конструктора пишите в комментариях ну и как обычно как обычно сначала сначала немного цен вот кстати в этом ролике в этом ролике будет розыгрыш розыгрыш призов поэтому не переключайтесь смотрите смотрите до конца и так ставь вагон 2015 год три с половиной балла 910 Тысяч рублей nissan nv э, эта тема отдельная до да, для разговора мы ее обязательно затронем потому что новый год наступил ут поднялся мы промониторим цены вам покажем насколько они поднялись сколько стоят такие автомобили nissan extreme максимальная комплектация 2 литра четыре с половиной балла 98 тысяч пробег цена почему-то цена выцвела Значит, пока ходим, пока ходим, ищем цены, ребят. Вот многим, не то что многим, да, всем, к сожалению, не угодить. Кто-то просит там дешевые цены на автомобили, кто-то просит дед джипы, где полноценные джипы, кто-то народные автомобили и так далее, ребят. Снимаем все, снимаем все подряд. Вот что видим. То и снимаем пытаемся снять и дешевые автомобили и дороги и дорогие автомобили Вот, допустим стоит mazda полтора литра 4 в.д. 4 балла стоимостью 980 тысяч рублей стоит toyota toyota rush есть dayhatsu Бего. ну цена к сожалению здесь не указана. все будет зависеть от года автомобиля ценник начинается где-то вот наверное 670 тысяч и выше toyota олеон автомобиль 2016 года объем двигателя 18 друзья есть автомобили с полутора полуторалитровым объемом двигателя цена данного экземпляра 900 тысяч рублей есть передний привод есть автомобили 4 в.д. вот стоит премиум оливом премиум практически машины одинаковые на премиум цена не указана а есть люди до да, которые комментируют там вот я вот сказал да то что практически одинаковые, сейчас посыпятся комментарии посыпятся комментарии по WhatsApp, да то что это совершенно разные автомобили ребят я просто говорю то что они примерно примерно все они одинаковые а, nissan ноут передний привод дик с резина летняя 525 тысяч рублей дик напоминаю это turbo это 98 лошадиных сил nissan days комплектация highway star летняя резина на литье в обвесе повторители бесключевой доступ 390 тысяч рублей стоит данный экземпляр toyota премию белая перламутровая на светлом салоне 939 тысяч рублей nissan days Передняя часть автомобиля. Еще один Nissan No а синий цвет без туманок, без туманок рестайл. Рестайл 525 тысяч рублей. Цена указана: мультируль, климат, контроль. Nissan Кашкай. Кашкай такой темно-серенького цвета 790 тысяч рублей. Ну, Кашкай, Кашкай это идет, ребят, левый руль nissan x естественно рестайл на родном ниссановском литье рожок туманки фары линзованные пробег 90 тысяч километров 4 воды аукцион 4 балла 1 миллион 40 тысяч рублей я понял спасибо toyota harrier гибрид черный цвет на лите на родном хромированные накладки хромированные ручки бесключевой доступ повторители объем двигателя 2 и 5 литра 2 и 5 потому что это гибрид 15 год максимальная комплектация 2 миллиона 150 тысяч рублей видите да кто следит как бы за нашими выпусками уже многие знают стоянки что на на зеленый угол не одна большая стоянка а много стоянок Вот, допустим возьмем вот эту стоянку здесь были такие седые, назовем это так ряды да сейчас стоянка заполнена toyota corolla филдер 4 ВД, g-salon литье туманки летняя резина датчик предстолкновения автомобиль на климат-контроле 840 тысяч рублей ну давайте сегодня с ценами наверное с ценами наверное закончим закончим сейчас мы поедем заберем с вами а, конструктор и вы более подробно узнаете что это за автомобили как они привозятся и что с ними делают Ладно, ребят, давайте, время тянуть не будем, не будем тянуть время 12 531 просмотров, конечно, хотелось бы, чтобы смотрели нас больше, чтобы подписывались больше 600, 624 комментария, итак, поехали Последние 4 цифры своего номера телефона и город должен быть указан 12 магнитов, 12 победителей Андрей Урал, мужики, здорово, когда розыгрыш? Новостроец, 4604, розыгрыш сегодня, поздравляю, Андрей, ты первый победитель Идем дальше. Идем дальше. Так, 624 комментария. Так, так, так. На, на Вело можно погонять? Ну, друг, подписка у тебя открыта, города нету, ничего нету. К сожалению, ты пролетаешь. Ждем, ждем. Сергей Протасов, хочу на пляж. Хилок 8451, Сергей. Так, так, так, подписка у тебя скрыта. Ну, ладно. Будем считать тебя. Будем считать тебя победителем. Потому что если подписка скрыта, да, это не говорит о том, что ты не подписан на канал. Если ты не будешь подписан, то программа, программа обязательно это выдаст. Красава, год поработал в новый год в жару а -а. хотя я предпочитаю конец июня начало июля в ничанге отдыхать в июле отдыхал в пятизвездочном отеле на первой линии монтань с золотой коронной на смотровом этаже из новосибирска турбрал 220 тысяч рублей за 13 ночей за 13 ночей. спасибо что делишься что делишься Ну где же твои последние четыре цифры номера телефона и город твой смотрим дальше Смотрим дальше, смотрим дальше. Разыграно, пока разыграли всего два магнитика. Андрей Волов. Молодец. Отдыхать тоже надо. Балашиха 3979. Ладно, третий магнит. Третий магнит ушел. Открывайте, ребят, подписки. Впереди еще будет много розыгрышев. Розыгрышев. И как бы посерьезнее будут розыгрыши. Олег Якимов. Хороший сюжет. Спасибо, Красноярск. 1771. Подписка есть. Отлично. 4 магнита разыграли. Вроде 12 магнитиков, а... Так, Башкаркастан 1503. Наранис Ганеев. Подписка открыта. 5. 5 магнитов. Затянулось у нас как это все надолго. Ребят, напоминаю, выходите с нами на связь. Выходите. Next 68 69. Не представляю, Новый год без снега Водочки попили, с горки покатались С Новым годом, Парковьев, Парковьев 08 37 Подписка есть Шестой магнит Выходите с нами на связь Все наши контактные данные в описании под видео Пишите, пишите что вы выиграли магнит Так, Олег Дабудский, Привет, здорово зимой искупаться Позагорать Ну и поснимать для нас Спасибо, удачи, Олег, 22 2267 так олег города я не вижу города я не вижу не вижу я город олег извини нам нужен город 6 магнитов разыграно а, так александр ливанин воблин круто парни привет оренбург в теме 82 11 82,11. Ладно, Александр, Александр, седьмой победитель ты у нас. Дальше смотрим. Дальше, дальше, дальше. Алексей Шматлох 260. 260 тысяч. Хах, 39 трус. 39 трус. Но ты пойми, да, вот э, я понимаю, то что некоторым там смешно. Возьмите камеру. Вот возьмите, вы попробуйте просто поснимать. Я посмотрю, что у вас, ребят, получается. 7, еще 5. Геннадий Чиркин, всех с Новым годом. Касли, 19.56, поздравляю. Выходите на связь. 8. Ярослав Матюшенко, как всегда обзоры в тему, даже не про тачки, 11.01, -11 лечу во Вьетнам, хорошего отдыха, уже отдохнули, тебе хорошего отдыха, что ж ты город не написал с последним номером, теле... с четырьмя цифрами своего номера телефона, хотя ты себе этих там магнитиков накупишь сколько захочешь. Олег Слобоцкий, ребята, хорошего вам отдыха, с Новым годом Орск, 18 0 подписка есть. Отлично, 9 магнитов. Галей э, Хазов, привет, ребята, Башка, Башкоркостан, 68-22. Отлично, 10 магнитов, осталось 2 магнита. Рушанна Сыра, спасибо за видос, Уфа смотрит, 03.15, 11 магнит отправляется в Уфу, и остается у нас последний, 12-й, Владимир Кравченко, парни, с Новым годом, удачно отдохнуть, больше э, видосов для нас, МИАС 6773, подписка есть, ну и 12-й магнитик отправляется у нас к Владимиру. А, ребят, напоминаю, выходите с нами на связь по WhatsApp. Ждем от вас сообщения и мы вам с удовольствием отправим магнитики. Так, друзья, всем привет! Находимся не на вторенке Зеленый угол, а, забираем, забираем очередной автомобиль, но здесь а, немного, немного нестандартная ситуация, немного нестандартная история, значит. Все это началось еще перед Новым Годом. К нам бросился человек, наш подписчик, попросил поехать проверить данный автомобиль, что он, ну грубо говоря, что он существует, что он заводится, да, ну и посмотреть техническое состояние данного автомобиля. Как вы видите, это, ну, как бы сказать, не то, что старый, да, автомобиль, это хороший, надежный, полноценный джип, полноценный внедорожный, который может похвастаться своими там внедорожными характеристиками, да короче говоря друзья это конструктор самый настоящий конструктор автомобиль без документов посмотрите как он выглядит шикарно я вам покажу его чуть попозже салон в каком он состоянии да? в общем конструктор мы ему посмотрели сказали автомобиль в наличии ну и в принципе в принципе все далее значит через некоторое время мы узнаем то что продавцу продавцу перевели деньги и отогнали автомобиль на покраску как бы нам об этом никто ничего не говорил потом мы несколько раз ездили и проверяли состояние автомобиля то есть действительно он стоит на покраске стоит на покраске не стоит на покраске в каком состоянии и так далее то есть человек человек перевел деньги куда-то вот в никуда да? продавцу которого он, в принципе никогда не видел естественно он начал начал за это переживать автомобиль был изначально другого цвета его полностью перекрасили человек естественно давай переживать то есть кинули не кинули где автомобиль красят не красят как бы сумма сумма не маленькая сумма там была порядка по моему 100 не буду врать или 150 или или 180 тысяч в итоге спустя месяц вот он пожалуйста автомобиль его покрасили как вы уже догадались как я уже сказал автомобиль без документов поэтому передвижение только на эвакуаторе сейчас автомобиль будет погружен в кузов эвакуатора и мы его отвезем в транспортную компанию возле транспортной компании мы остановимся мы остановимся я вам покажу состояние этого автомобиля ну и сейчас получается мы приехали мы приехали при нас перевели э, остаток 200 тысяч 200 тысяч нам отдали автомобиль со всеми документами хотя в принципе документы документы это назвать нельзя итак ребят автомобиль доставлен до транспортной компании напоминаю это конструктор везли его на эвакуаторе потому что передвижение на таком автомобиле это это запрещено это исузу Бихорн дизель автомобиль 96 -го года выпуска и поверьте у него состояние состояние многие беспробежные автомобили ему могут позавидовать в автомобиле 7 мест раз два потом три сзади два места обратите внимание на состояние салона автомобиля 96 -го года выпуска. Здесь его никто не химчистил. Химчистку ему здесь никто не делал. Он пришел в таком состоянии с Японии. Сейчас машины, которые пошли, конечно, с качеством сборки, по качеству того же самого пластика, по качеству обивки сидений, по качеству, по качеству коврового покрытия, конечно, рядом не стоят. Кожаный руль сиденья у нас регулируется автоматические электро подогрев сиденья подогрев зеркал климат-контроль можно поставить большую мультимедиа систему аэрбэги на машине есть бардачок вставки под дерево множество ручек множество подсветок всевозможные функции показывают минус 5 Показывают минус 5 на улице. Но что-то сегодня поверьте. Сегодня, блин. Такой дубак стоит. То что. А, такое ощущение, что на улице не минус 5, а все, блин, минус, минус, наверное, 35. Состояние двигателя. Двигатель работает как часики. Пробег на автомобиле сейчас покажу. Пробег на автомобиле 148 тысяч. На автомобиле установлен полноценный автомат. 148 тысяч это настоящий пробег его здесь никто никогда не крутил не скручивал и вы не представляете автомобиль автомобиль ездит по подвеске на нем катались тоже вопросов в принципе в принципе никаких нету Итак, друзья что же такое конструктор да что он из себя представляет как видите вот кстати на на настоящем примере конструктора это полноценный нормальный автомобиль Итак, данный автомобиль это toyota vista по документам она 1987 года выпуска по факту это автомобиль 1995 года выпуска и это настоящий законный реальный конструктор данный конструктор в россии находится с 2005 года то есть практически практически 15 лет и он законный сейчас подробно мы вам расскажем что это такое Итак, друзья, что же такое конструктор, да, и как их оформляют, и оформляют ли их вообще. До 2008 года, если у вас имеется, допустим, старый автомобиль, на примере а, данного автомобиля, это Toyota Vista, да, ну, был какой-то другой автомобиль, вы хотите себе обновить автомобиль, то есть вы попали там в ДТП, а у вас машина просто там ну, сгнила там до дыр, да, да, или вы просто вы хотите себе обновить автомобиль, вы заказываете себе из Японии конструктору. А, допустим вот как это да его заказали его привезли у вас есть старые документы на старый автомобиль вы смело идете в гре делаете замену кузова замену двигателя замену грубо говоря агрегатов да у вас автомобиль он законный вы спокойно на нем ездите передвигаетесь как я говорил данный конструктор он 2005 года то есть он абсолютно легальный а, конкретно у вот этого автомобиля всего один хозяин он спокойно переоформляется через ГАИ. Не нужно платить никакие взятки, там, ни откаты, ничего. То есть, если сейчас владелец его захочет продать, он спокойно идет в ГАИ, новый владелец, и переоформляет автомобиль. После 2008 года, в январе 2008 года запретили ввоз конструкторов. Зачем это сделали? Ну, в принципе, всем все понимают да для чего для чего это было сделано ну и как говорится русский народ да он способен на все то есть люди люди стали искать лазейки что они придумали начали возить распилы то есть также в японии покупался автомобиль может где-то там в порту где-то на пароходе его пилили его пилили он приходил во владивосток его собирали то есть автомобиль пилился по стойкам либо по передним стойкам либо по задним стойкам просто на на две части его собирали его а, варили его ставили на учет вот но естественно это все это все незаконно а, со временем такие автомобили ну как бы грубо говоря прикрыли прикрыли вот эту вот лазейку да и а, вот эти распилы они начали аннулировать. К этому мы сейчас тоже вернемся. Мы сейчас а, хотим вам сказать, да, как, ну, какого плана будет конструктора. Итак, а на данный момент это обычный конструктор, потому что с января 2008 года а, сделали запрет на 10 лет. В 2018 году сняли этот запрет. Сейчас появились обычные конструктора не пиленные. А, далее это идет распил. Автомобиль пилится. Это я вам рассказал и есть карпил, когда, ну, карпил это по большей части относится именно к джипам, да, когда автомобиль пелится по не по стойкам, а где подкапотное пространство, ну, грубо говоря, по лонжеронам. Это основные виды, основные виды конструкторов. Все эти автомобили сейчас в данный момент они не законны, то есть в России на учет они они просто не встанут. А дальше, значит, если, автомобиль, если человек на автомобиле отъездил 5 лет, это считается как законный конструктор, неважно, то, что это распил, там планка, корпил или так далее. То есть, ну, грубо говоря, честный покупатель. Допустим, кто-то привез автомобиль, а я этот автомобиль купил, я понятия не имею, то, что, ну, не знал, то что, то, что это конструктор. Потом это выясняется. Короче говоря, если прошло 5 лет, он вроде как бы легальный, он числится на мне, но это называется вечной учет то есть я его продать не смогу ни соседу там не ни брату никому если только по какой-то доверенности либо просто либо просто на словах только так а далее значит сейчас ну реально пользуются спросом эти конструктора то есть мы все больше и больше смотрим конструкторов для регионов что они с ними делают есть много вариантов некоторые просто реально покупают эти автомобили для запчастей то есть ну хочет человек себе обновить машину обновить кузов до да, чтоб не красить детали потому что детали контрактные которые покупаются там сложно найти не битую не крашеную, не поцарапную деталь человек просто покупает себе конструктор он ему приходит он все навесное двигатель подвеску он все перекидывает на свой старый автомобиль это допустим первый вариант да. второй вариант люди делают планки это не есть хорошо то есть переваривается Номер кузова. Номер кузова на автомобиле находится, допустим, у нас это номер кузова, да, где-то вот в центральной части России, Запад это а, Вин. Номер кузова находится у нас либо под капотом, либо под сиденьем. Ну, это такие два основные места. То есть полностью уваривается планка либо под капотом, либо под сиденьем вваривается новая планка. Сделать это незаметно, это можно, но практически невозможно. Поэтому а, нужно Нужно реально обращать на, на это внимание при покупке, при покупке автомобиля. Вот. И спокойно, спокойно ездит на этом автомобиле до поры до времени. Но а, когда он приезжает в ГАИ, в ГАИ проходит, автомобиль проходит осмотр, это все вылазит, ну и автомобиль, автомобиль заворачивают. В общем, человек может остаться и без денег, и без автомобиля. Далее, значит, много привозят конструкторов именно рамных автомобилей, джипов. Ну, якобы, не якобы, да, а если автомобиль рамный, там нету номера кузова, там идет номер рамы. То есть кузов, он как бы идет не номерной агрегат. В принципе, это может прокатить, да, то есть ты можешь ездить на этом автомобиле, а даже в гаи даже в гаи возможно этого не увидят но скорее всего скорее всего увидят так, телефон нужно отключить сейчас начнутся звонки вот но опять же если ты ездишь на черном автомобиле ты должен себе привести автомобиль в цвет даже если ты привез автомобиль не в цвет а сейчас существует ну это чисто вот найти гаишные такие там способы всевозможные способы при желании они могут до тебя доколупаться то есть все равно это получается это получается у нас незаконно еще один вариант это армянские номера как это выглядит мы не знаем то есть, э, как-то вот ставят за какие-то деньги, даже не знаю, сколько это стоит. Но опять это до поры, до времени. И то у тебя, получается, не будет не будет ПТС на автомобиле. То есть, продать, соответственно, ты его не сможешь. Либо только по какой-то там э, смешной рукописной доверенности. Вот опять же, это... Но это просто, ты останешься без денег. Стоимость конструктора, смотря какого автомобиля, начинается ну, где-то, наверное, от 150, даже больше, 180 тысяч рублей. Если это, ну, берем Делику, да, очень хорошо Делики берут. Делика стоимость где-то 350 и выше тысяч, тысяч рублей. Крузаки 450 тысяч рублей. И стимы какие-нибудь там тысяч по ну по 400 по 500, то есть такие деньги, да, они они не валяются далее еще один вариант оформление через казахстан но не то что через казахстан по большей части именно в казахстан берут вот эти вот конструктора в казахстане правый руль запрещен с 2008 года но опять же как он запрещен ты не можешь ввести машину ты не можешь растоможить машину если у тебя машина до 2008 завезена в казахстан то она у тебя легальная, да как допустим и вот этот конструктор она привез, вот эта toyota vista Она привезена в 2005 году вот что они там делают общались с человеком с казахстана он нас проконсультировал допустим берем ту же самую делику хочет человек себе обновить делику. у него какая-то старая делика он покупает себе делику у него в документах написано "делико". Главное, чтобы в ГТД, ГТД до да, там декларация тоже было слово указано. Вот это делика. И неважно, какая "делика" у него была. Сейчас он себе хоть пузатый, хоть там до 5 покупает. А, "Делика" к нему приходит с этими ГТДшками. Он, ну, грубо говоря, идет в гаи но легально, легально. Как бы вот. Со слов человека, да, это вроде как все легально, а вроде как все и нет. Короче говоря, он идет в ГАИ и за дополнительную денежку ставит автомобиль на учет. Все, как только машина встала на учет, она становится у них легальной. То есть он ездит, у нее есть ПТС, у него есть ПТС от старого автомобиля, ему выдают подают 40 он с этим автомобилем может делать все что угодно хочет продать хочет подарить и так далее то есть в принципе в казахстане в казахстане это еще ну как сказать как-то прокатывает сколько это будет прокатывать там без понятия что касается армении армянских номеров там каких-то перекидок рулей ну дальний восток да нам далеко до этого ну и то вот допустим я по себе ну как это вот взять и перекинуть руль мы смотрели видео смотрели как это делается да там все держится оно держится просто на соплях ладно а, возвращаемся к теме нашей с конструкторами да еще один такой момент есть такие конструктора которые оформлены в девятом в десятом и даже в одиннадцатом году и они легальны в чем весь прикол мы на себе на себе это испытали а, был pajero 90 по моему это было года три наверное четыре назад был pajero 94 -го года он был в или 95 -го года он был оформлен в 2011 году а, человек продавец утверждал там машина легально встанет на учет без проблем мы взяли его в гаи поехали вместе в гаи а, в чем вся фишка если автомобиль был завезен до 2008, года, до 2008 года, то это считается легальным конструктором. То есть, допустим, автомобиль пришел в 2008 году, да, там, в 2007 году, но был продан в 2011 году, то он спокойно, он спокойно встает на учет итак какой можно сделать вывод по конструкторам которые завозятся сейчас в принципе это просто запчасти то есть это груда металла груда металла с которой ты сделать ничего не сможешь ты либо перекинешь новые запчасти на свой старый автомобиль который у тебя есть который тебе надоел, если ты его просто хочешь обновить вот но а, сам кузов сам кузов это реально это груда металла оформить легально ты его не оформишь да это можно будет сделать за деньги за деньги вот деньги будут а, как бы не маленькие но опять же а, в будущем ты просто можешь потерять и деньги и автомобиль ну и на сегодня все. Вот, в начале видео мы вам говорили, если вам понравилась эта тема, обязательно пишите в комментариях. И мы побываем на стоянке, где продаются только одни конструктора. Посмотрим их состояние, посмотрим стоимость, посмотрим их пробеги. Всем пока!